В результате различных практик в последнее время, благодаря обучению Луна, я чувствую, как меняюсь. Есть плюсы и минусы. Окружающие также видят мои изменения, они в они большинстве оценивают их со знаком минус. Как эффективно оценить свои изменения, трансформации? Что здесь плюс, а что минус? Надо ли вообще давать оценку своим изменениям? Не надо. Вот это вот последняя, в последней фразе заключен ответ на вопрос. Конечно, не надо. Потому что как ты можешь оценить с помощью чего, каким миром, с какого эталона? Глазами другого человека смотреть, Опять же, у любого оценивающего есть своя мотивация, он тебя оценивает по своей мотивации. Он может быть объективен, да ни в коем случае, да ты сам даже не можешь быть объективен, единственным может объективным и то условно являться твои результаты. Если результаты есть, значит трансформация привела тебя к определенному успеху. Опять же, к какому успеху? Личному, социальному, духовному, какому-то. И это разные стороны медали. Поэтому здесь оценка окружающих может являться только иллюстрацией того, что изменения идут, то есть они это заметили. Они себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне совершенно не вестит, потому что окружающие безусловно такими изменениями недовольны. Окружающие всегда будут недовольны переменами, потому что основная задача нашего окружения это не дать нам возможность развиваться, а стабилизировать нас по максимуму. Всегда стабилизировать по максимуму. Тот, кто хочет сохранить свое окружение в неизменности, должен сохранить неизменности себя. Это закон. Если ты начинаешь меняться, будь готов к переменному в, в своем окружении. Поэтому на начальных стадиях трансформации своего сознания магическим, колдовским или, любым, или психологическим, любым другим способом всегда случаются обострения с окружением. По вполне естественным причинам никто не хочет терять контроль над происходящим. Ты стабилен в их понимании, не подвержен изменениям, а значит можно у тебя положиться, если ты не опереться, да, как вот на стол можно опереться, стол не превратится в собаку и не убежит. Да? И в этом отношении мы на стол можем ориентироваться и опираться как-то можем. Потому что если мы знаем, что в любой момент может превратиться в собаку, мы, наверное, вот так вот вы не делали, мы делали вот так. Ну, то же самое происходит и с людьми. Люди очень хотят, чтобы рядом с ними были те, на кого можно рассчитывать, на кого можно опираться. Это значит, что сознание должно быть максимально стабильным. Как стабилизировать сознание близкого тебе, человека, напугать, призевать, например, высказать ему свое презрение, чтобы он опять же испугался потери, грядущей потери, высказать негативное отношение к перемену, происходящим с ним. То есть сделать таким образом, чтобы человек сам добровольно не захотел никаких изменений. Именно поэтому мы не устаем говорить, что в магии есть определенный, определенный закон. Чем дальше ты развиваешься, тем в большей степени ты должен понимать, что этот процесс будет происходить в одиночестве, потому что никто не будет терпеть твои экзерцизы, так говоря. Потому что чем дальше ты начинаешь подниматься, чем дальше ты развиваешься, тем стремительнее идут перемены, они идут буквально каждую секунду. И твой партнер, например, точно не знает, кто проснется рядом с ним на следующий день. Флой до дотоповый. Хорошо, если он относится к подобным процессам. Да? То есть, если он сам стремится к изменениям. И на каком-то определенном этапе вы поддерживаете друг друга. Но не думайте, что это будет всегда. Потому что рано или поздно один захочет опереться на другого. И не захочет, чтобы упирались на него. И тогда возникают конфликты. Поэтому сначала мы идем вместе, потом нас становится все меньше, потом мы идем по этому пути в одиночестве, потом вокруг нас образовывается толпа поклонников, потом мы опять идем в одиночестве, потому что поклонники не выдерживают такого темпа. и так далее. Теперь в какой-то момент тебя перестают интересовать мнение окружающих вообще? Абсолютно. Абсолютно. Более того, это желательно привить себя с самого начала. Если ты принял решение магически развиваться, сразу надо сделать себе инъекцию, прививку, вдолбить себе в мозг, что тебе наплевать на мнение окружающих. То есть ты на критику не реагируешь. Не реагируешь и все, вот убедить себя в этом, поставить себе определенные буквами и такие не реагировать. И это обязательно, потому что в противном случае ты будешь постоянно озираться, оглядываться и Никакого позитивного итога для тебя, для твоего развития он не будет однозначным.